Здравствуйте, коллеги. Буквально только что нам стало известно, что Владимир Владимирович Путин решил оставить пост президента России для того, чтобы заняться инфобизнесом. И нам удалось связаться с Владимиром Владимировичем для того, чтобы задать ему несколько вопросов. Владимир Владимирович, все говорят, что вы ушли с постоянной работы в инфобизнес для того, чтобы наконец-то заработать нормальные деньги. Скажите, что вас не устраивало в вашем стабильном заработке? Все эти 8 лет я пахал как раб на галерах с утра до ночи. Угу. Нам известно, что вы собираетесь работать в нише личностного роста Но ведь в этой нише уже есть очень много сильных конкурентов Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете их материалы? Я смотрел некоторые, некоторые бумажки на этот счет Просто болтовня, которые нечего обсуждать Просто чушь Все выговорили из носа и, и размазывали по своим бумажкам. Вот так я к этому и отношусь. А кого-то пытаются учить. Пусть жену свою учат щи угу. Скажите, пожалуйста, а собираетесь ли вы давать стопроцентную гарантию результата на ваши тренинги? Слушайте, я же... Вы чего хотите, чтобы я землю ел из гашка с цветами? Спасибо. И клялся на краи... Это глупо просто. И последний вопрос, Владимир Владимирович. Скажите, пожалуйста, вашим будущим ученикам, как им надо действовать для того, чтобы добиться максимального результата в ваших тренингах? Это умение сформулировать амбициозную задачу. Не ныть и не пускать слюни по каждому поводу. Если они будут слюни пускать и сопли все время, и, и плакать, что плохо, плохо, мы ничего не сможем, мы такие вот кривые. Так и будет. А если ставить перед собой амбициозные задачи и цели, целенаправленно самому идти к достижению этих целей, то цели будут достигаться. И, собственно говоря, так и есть у нас. Коллеги, и только что мы получили эксклюзивное видео, на котором видно, как Владимир Владимирович вживую продает свой коучинг до результата. Смотрим. Вы куда ездите отдыхать? Вы знаете, я должна сказать, что никуда. Я отдыхаю на работе уже 4 года. Ну понятно, я, я 8 лет отдыхаю. Но вот вы бы куда поехать отдохнуть? На лыжах покататься, на море съездить? У вас вот желание, вот куда поехать? Так только по-честному. В глаза мне, вы <связать> Куда отвернулась? <связать> как видите, коллеги, рынок инфобитнеса очень быстро насыщается. И я рекомендую всем нам работать еще активнее и еще качественнее для того, чтобы развиваться и дальше. Пока.